Ну что ж, всем приветик. Сегодня мы поговорим о том, что такое удача, как ее вообще использовать в игре и для чего она нужна. Давайте начнем с того, что поговорим о том, для чего она нужна. Нужна она для двух вещей. Первое это для того, чтобы получать дополнительный дроп за прохождение миссий, а второе это для того, чтобы прокачивать своих персонажей по, собственно, статам дополнительно. Это спустя некоторое время нам разработчики решили сделать это, и мы уже имеем это на глобальной локализации. Буквально недавние патчи, если смотреть. Теперь давайте разбираться э, с двумя понятиями: это показатель удачи и очки удачи. Давайте примерно э, пример какой-нибудь. Возьмем вот у меня есть э, Тогру, вот Тогру. Хотя давайте на Аезис посмотрим. Почему бы, не, почему бы и нет? Собственно, давайте посмотрим. Аезис. Показатель удачи у нее это 140 удачи. Она имеет этот э, показатель, и он ну, никаким образом не изменится. Он индивидуальный для данного персонажа. Э, для того, чтобы показать, что он индивидуальный, мы можем посмотреть на двух персонажей одинаковых. Это Токуру, к примеру. У него максимальное количество удачи, именно показатель. 120 э, здесь, а вторая его версия имеет показатель 33. И никаким образом его уменьшить нельзя. Это уже мы заметили. Таким образом можно сделать вывод, что показатель удачи это индивидуальный неуменьшаемый показатель персонажа, отвечающий за количество дропа за квест. Первое, что мы должны были сделать, это мы разобрались с показателем удачи. Но у нас есть еще такое определение, как очки удачи. И давайте, собственно, посмотрим на это. Очки удачи это комплексный ресурс, который получается в отношении 1 к 1 к показателю удачи персонажа, однако является общим для копий одного и того же персонажа. Uh, собственно, мы можем сейчас это посмотреть. У меня Тогару прокачан по максималке, то есть 120 очков удачи я уже потратил. Однако у меня есть еще нераспределенные 33. Это от второй копии, которую я не использовал, не прокачивал, и у нее имеется 33 uh, очков удачи от uh, показателя удачи. То есть 33 показателя удачи и, собственно, 33 очка. Uh, как вообще это работает? У нас есть, uh, к примеру, персонаж, вот я сейчас их показал, они оба, к примеру, допустим, имели бы по 120 удачи. Всего у нас в сумме 120 плюс 120, это у нас 240 очков удачи было бы. Но при этом показатели удачи у них все равно 120 на каждого был бы. Если бы у нас оба персонажа имели 120 удачи. Далее, что мы должны разобрать в следующем? Это то, что при прокачке, как вы заметили, моих персонажей, показатель не изменился, но при этом очки удачи сократились. Это отвечает еще на один вопрос. Уменьшаемый или не уменьшатель... Уменьшаемый или не уменьшаемый показатель именно? Мы сразу же заметили, что нет. Следующее, что мы должны разобрать, это три направления. персонаж коллаборации, персонажи гача и персонажи удачи, которых мы получаем бесплатно, проходя всякие миссии. Персонажи гачи мы будем затрагивать именно тех, которые не являются персонажами коллабораций. Это важно. Что давайте начнем. Персонажи коллаборации. Они имеют 120 удачи максимально для своего персонажа. Собственно, 120 очков удачи для одного персонажа они могут получить. Если есть две копии по 120, естественно, на 240 и так далее. Используется для полной прокачки статов данного персонажа. А как это делается, сейчас я вам покажу. Enchant Buff, luck. Далее мы переходим в персонажа, пристав, к примеру, и переходим вправо. Вот здесь вот у нас прокачивается сама удача. Статы, вернее, за очки удачи. Собственно, мы сейчас видим, что уже все прокачано на максималке, и что мы здесь видим? Прокачать статы, которые мы можем, это атака, защита, хп и крест. арт и скилл-кулдаун мы не можем прокачать. Таким образом мы видим уже неплохое такое изменение в плюс для персонажей. А именно для персонажей коллаборации мы можем дополнительно по 250 статов добавить и дополнительно еще крест получить. Стоимость креста 60 очков удачи, то есть половина от максимального количества на одного персонажа. Далее. Далее мы переходим к персонажам гача. Гача персонажа. Давайте посмотрим на примере Джуна. Она у нас имеет 20 очков удачи, 3 из которых мы уже потратили, на данный момент у нас 17. При этом показатель у нас все равно 20. Это уже хорошо, это мы с вами закрепляем просто в данный момент приходим сюда, и мы сразу же видим разницу. Во-первых, гачи-персонажи могут прокачать все свои статы, которые мы здесь видим, а также стоимость прокачки данных персонажей в два раза дешевле по удаче, естественно, по очкам удачи, относительно коллабораций персонажей и персонажей удачи. Об этом мы чуть-чуть позже еще за затронем данную тему. Что ж, что мы здесь видим? Мы здесь видим следующее. ХП, атака и деф мы можем прокачать до 1000 максимально, арт мы можем прокачать стартовый до 20. скилл колдаун мы можем прокачать в процентах до 10%, как вы заметили. И дополнительный крест у нас стоит 30 очков удачи. В принципе, достаточно бюджетника, но давайте сейчас полностью, сколько стоит прокачка персонажа по всем статам, пробежимся. Для того, чтобы прокачать хп, атаку, защиту, арт и скилл колдаун нужно 1050 очков удачи. И дополнительно, чтобы крест разблокировать, еще 30. Итого 1080 очков удачи нам требуется для того, чтобы прокачать полностью всего персонажа, гача персонажа. И, в принципе, вот, чтобы у него были все статы на максималке. Именно за очки удачи. Переходим теперь к персонажам, которые мы называем персонажами удачи, которых мы получаем бесплатно. Допустим, мы будем смотреть на Аезис. Как мы заметили, уже... В принципе, статы и все остальное мы можем прокачать ровно так же, как и персонажи гача. То есть, 1000 хп, 1000 атаки, 1000 защиты можно про нам добавить. Аргейдж 20 и скилл Колдаун еще на 10% увеличить скорость э отката. Ну и также дополнительный крест. Крест стоит в данном случае 60 очков удачи. Э -э прокачать можно все. Персонажи удачи имеют максимально 140 удачи если это ультра-удача, и 120, если это персонажи, которые, к примеру, ганом, там и так далее. Всего у нас три персонажа ультраудача. Это Вераго пока что, это персонаж вот, Аезис, ну и третий это Виц. Статы, которые можно прокачать, мы уже увидели. Однако стоимость прокачки данных персонажей в два раза дороже. По удаче относительно персонажей Гача. И равна стоимости персонажа коллаборации. Это достаточно важный показатель. Что мы дальше видим? Дальше мы видим следующее. Мы видим здесь, что сразу начинается стартовая эта двойка. Потом у нас четверка и так далее. Это значит, что у нас в два раза дороже, естественно, и для прокачки наших всех статок персонажей 2100. Нужно для прокачки атаки, защиты, ХП, ARGE и скилл колдауна. И плюс еще 60 очков удачи для дополнительного креста. Итого 2160 очков удачи нам потребуется. Теперь вы улавливаете разницу между показателем удачи и очками удачи данного персонажа. Это достаточно хороший наглядный показатель, как вообще эти два показателя, два определения между собой связаны. Теперь давайте разбираться, как вообще прокачивать свою удачу для персонажей. Ну, персонажи удачи, в принципе, здесь понятно. Копии персонажа. Обливаете друг в друга. Очки удачи у нас добавляются относительно один к одному к показателю удачи данного персонажа. Бл юниты и так далее. А персонажи, которые у нас гача, они качаются с помощью специальных камушков. Лимит брейк. И дальше мы вот эти вот камушки видим. Один камушек, одна удача. Вот, к примеру, возвращаем нам... 3 очка... 3 очка удачи, однако показатель у нас уже 23. Это, в принципе, неплохо. Это уже неплохо. В принципе, вот все, что я хотел с вами обсудить сегодня, мы уже обсудили. Всем спасибо да, за просмотр, надеюсь, вам было понятно, и вы оцените данный видеоролик лайком. Пишите в комментариях, что вам непонятно, я вам объясню на более подробном примере каком-то, либо пишите свои вопросы просто, я вам отвечу. Также очень надеюсь на вашу поддержку, лайки там, комментарии, поделиться со своими друзьями и так далее. С вами был, как всегда, я, Макс. До новых встреч!